Вот мы развернулись и едем обратно мы не рискнули дальше ехать Пять километров до границы осталось мы не рискнули ехать дальше короче война началась вот сейчас постараюсь все до конца снять и колонна стоит здесь по дороге смотришь на волтерскую а ей хвоста никакой А вот, развернулись назад, едем, блядь. Ух, ебать, танк едет, нахуй, блядь. Давай, давай. Блин, она где-то заправится, нахуй. Но... А вот тут нигде, если мы от, от, отъедем чуть-чуть? Сейчас -чуть, вот, первая заправка будем заправляться, ну его нахуй, блядь. Это же патрулирует. Mm -hmm. да, Это все танки, танку, eigene, 5 километров. Я снимаю, не прерываю. у меня уже все, у меня мандраж начался. Блять, Пиздец. Пиздец. Дочь моя, любимая. Я очень тебя люблю, зайчка моя. Ребята, едьте к бабушке. Собирайтесь. все, Едьте к бабушке подальше. Бегите, пока еще не началось. Хотя бы, ну, ну просто для себя. Хоть не нахнетаю. Не Ну, ты видишь, что про глаза. Я реально, вот она я. И я вижу это все своими глазами, а не по новостям. вот мы сейчас доедем, а еще вот мы доезжаем до берега, ну, до вот этого светофора, Из двух сторон, с двух сторон тоже будет да, скончать. Да. вот, вот это все, я не знаю, видно сейчас солнце, и вот там вообще тоже нет ни конца, ни края, то же самое вот с этой стороны, вот вот, вот двигается, я не знаю, вон вот, все омет, блядь, этот как его огнемет буратинов стоит, да, едет. Вот и вот вот это все, вот оно все, все, они едут, они не стоят, они едут.